1775 год Джон! Сюда! Смотри, Джон, порезы еще сочатся, значит, папа впереди всего на полдня пути. А может и того меньше. Папа с меня семь шкур спустит, когда узнает, что я сбился с пути. Ускоримся. Джим, сегодня мы уже достаточно прошли. Давай-ка отдохнем. Но мы же в двух шагах от папы, а ты хочешь разбить лагерь? Однажды ты уже потерял дорогу. Посмотри на небо. Ночью был дождь, и скорее всего, он повторится. А я все равно считаю, что нам надо ускориться. Я лучше рискну утром. Но ведь мы зашли на территорию индейцев, лучше не останавливаться. Джим, только Blue из boy. того, что ты сын Дэниела Буна, не следует, что все go должно быть по твоему. Разобьем лагерь здесь. Ты иди журиш Вставай, вон там. Сколько их? Шесть скальпов. За шесть скальпов генерал Гамильтон даст шесть хороших британских оружий. Мало. Почему? Мы же так договаривались. Сколько оружий за золотые волосы Буна? Ты сказал Буна? На этот раз, Небесный Луч, я с большим удовольствием пойду вместе с тобой. Сколько оружий? За скальп Буна много оружий. Вот они, Бекки. Ворота к западу с фортом посередине. Как я себе представлял. Тебе нравится, Бекки? Только если тебе по душе, Дэниел. Здесь хорошие земли, пригодные для охоты. На такой местности не сможет проскользнуть даже тень. Хотя, конечно, далековато от дома. Теперь, Дэниел, здесь наш дом. Помогите! На помощь! Помогите! Холден, что случилось? Засада! Шауни вышли на тропу войны! Засада у ручья Уолден! Приведите Холдена. Мне надо вернуться. Не волнуйся. Возьми меня с собой, па. Не в этот раз, сынок. колбан Джесси, Джесси, хватайте оружие! Пошли. пошли! Стойте! Куда пошли, Энди? А как ты думаешь? Пора показать им, что мы не намерены терпеть эти убийства! Если у кого и есть право сражаться, то только у меня. Пути Его порою поистине неисповедимы. Сколько бы мы ни просили Его не спаслать нам силу и мужество, Он велит нам встречать каждый новый день в смиренной готовности. Отправляем Тебя в последний путь во имя Его. Аминь. Аминь. Сюзанна, Джеймс не хотел бы, чтобы ты так убивалась, он был храбрым юношей, а слава о поступках храбрых людей живет еще долго после их смерти. Джеймс хотел, чтобы поместье Бунсбору процветало. Он хотел, чтобы сюда пришли люди, счастливые люди. Покуда будет жить Бунсбору, твой брат Джеймс будет жить вместе с ним. Он любил его, верил в него, так же, как и мы. Так давай же сохраним это ради Джеймса. Спасибо, па. Пойдем домой, Бекки. Я никак не могу взять в толк, что мы вообще делаем в этом богом забытом захолустье. Власти Пенсильвании выделили немалые деньги на то, чтобы мы приехали сюда и построили этот форт. Ну вот мы его построили, так? И на мой взгляд, самое время возвращаться обратно к цивилизации, пока с нас не сняли скальпы. Энди, я хотел бы проверить все снаряжение перед отправкой. Неужели ты действительно думаешь, что сумеешь найти и остановить Сквайра? Я сделаю все, что в моих силах. Придется тебе будем сделать немножко больше. Для меня это очень важно, в той повозке едет моя дочь. Энди, для меня это тоже важно. Со Сквайром едет трое моих детей. Когда ты собираешься выйти? Утром, сразу после собрания. Бун, ты же должен был разобраться с черной рыбой, может пора заняться им? Займусь Энди, как только найду и остановлю Сквайра. Израиль? Mm -hmm. Да. You know, Израиль, Знаешь, Израиль, я торчу в этом Бунсбро уже довольно давно. И? И... Я вот тут подумал, Израиль, про... Сюзанну? About... About... So, I... yeah, yeah. Да, спасибо, Израиль. You know, Знаешь, ты ведь you know, с ней ездил тут, Virginia, в Вирджинию, и мне вот показалось, что possible, она, быть может, встретила там кого-нибудь другого. Это ведь вероятно, не так ли? Вероятно. Но она не встретила, да? Чего? Встрет Познакомилась oh, с кем-нибудь? Кто? Сюзанна. А вы, буны, стало быть, все заодно, да? Ясно. Ой, здравствуй. До свидания. Пока. Собственно, вот. Пара мешков зерна, да пара мешков пороха. Чтобы как следует оснастить этот форт для обороны, понадобится несколько месяцев. А пока нам нечем сражаться с английскими солдатами и краснокожими. Мы здесь для того, чтобы поддерживать мир. С в спине? Дело не в том, как погибнуть, а в том, ради чего жить. Мы здесь для того, чтобы блюсти интересы пенсильванской компании. Мы здесь для того, чтобы помочь продвижению назад, переправлять снаряжения и защищать the их во время перехода. Если мы сейчас уйдем, понадобится много лет, чтобы установить здесь еще один фонд. Ты мечтатель, Бун. А может быть, даже дурак. Если мы сейчас уйдем, то сможем спасти несколько жизней. Человек должен поступать так, как считает нужным, Энди. Полковник, когда-нибудь Бунсборо станет крупнейшим торговым поселением на всем западе. Такие же слова я постоянно слышу от Буна. Know, я знаю, сэр. Я это от него и услышал. Hi. Привет. Hi. Привет. Hi. Спасибо. Красиво, не правда ли? Еще как. Что ты там there, видишь, Suzanne? Сузанна? Пологии холмы? Зеленую долину? That, гораздо больше, Фарон. Я вижу здесь будущее. Tomorrow. Завтра? For... И всегда. А знаешь, я здесь постоянно мечтаю. прямо такие грезы наяву. Иной раз они меня даже пугают. Напрасно. Мой папа говорит, что сбыться могут любые мечты. Разумеется, некоторым мечтам для этого надо немного больше времени, чем остальным. Главное для этого — продолжать мечтать. Мечтать. Одна зеленая долина раскинулась среди холмов. Широкая зеленая равнина ждет меня, раскинувшись под солнцем. По этой зеленой равнине течет чистая голубая река через всю зеленую долину. Она не спеша течет к морю. Я отправлюсь туда, Я отправлюсь туда, Где человек сам сможет ковать свою судьбу. Я осяду там, Я осяду там, где человек может жить и умереть под своим кусочком неба, оставаясь при этом свободным. Такая жизнь для меня. Одна зеленая долина раскинулась среди холмов, и это широкая зеленая долина Зовет меня. One Хоть one за одного Кэллоуэя переживать career, не приходится. Ты хотел Кэлэй сказать, что именно из-за этого Кэллоуэя нам еще придется поволноваться. <laughs> да сохранит это знамя верных своих подданных в их нелегком начинании brothers, и стремление оградить братьев sisters, своих, сестер и детей от опасностей дабы смогли мы существовать в мире и согласии. Огради нас от сил зла и тьмы на этих диких... Шауни! Стрела прилетела оттуда, Дэниел. От а черной рыбы. Красная и желтая, значит, он хочет поговорить. И что ты будешь делать? Поговорю. Энди, продолжай собрание. Только четко и громко. Споем, сохраняйте веру. Можно с тобой, па? Знаешь, сынок, некоторые индейцы не любят разговаривать с белыми, у которых в руках ружье. Ты все еще хочешь пойти? Да, па. Мама, и ты его отпустишь? Сюзи, у папы такой метод воспитания. Позволь Дэниелу Буну бун бун уйти от черной рыбы. И все, все поселенцы в Кентуки придут сюда. Убей его, и они все вернутся туда, откуда oh. пришли. Нет. Бун теперь Шалтауи, мой кровный брат. Мы прибыли сюда, чтобы сделать ему последнее предупреждение. Шалтауи приветствует тебя, черная рыба, и двух твоих сыновей, белого лиса и быстрого оленя. Это мой сын, Израиль. Добро пожаловать, Шалтауи, мой белый брат. Я же обещал вернуться. Пусть твои белые люди уходят на свои земли. Зачем ты привел так много белых людей? Слова, которые поразили мои уши, принадлежат недалекому человеку. Они идут вовсе не от души и сердца великому вождя племени Шауни. У белого человека серебряный язык. Он острый, как лезвие сабли. Такой с легкостью проходит сквозь правду черная рыба. Ветер доносит какой-то мерзкий звук. Это голос человека или шипение змеи? Саймон Герки, Герки имеет право говорить. Он такой же брат, брат мне, you. как и ты. Брат Шауни? Когда я, я видел Герки, Герки в прошлый Герки. раз, он был из племени Чироки. Теперь он Шауни. You Тебя предупредили, Бун. Шелтауи? Да, Израиль. Это имя дал мне черная рыба, когда мы стали кровными братьями. Оно означает «большая черепаха». Энди Кэллоуэй считает тебя сумасшедшим, да? А как ты думаешь, Бекки? Я здесь сражаюсь с индейцами, британцами и даже кое с кем из своих людей. Остается лишь гадать, кто сделает следующий шаг. Главное, чтобы не ты, Дэниел, Уверена? Иметь <просу> мечту, но не делать ради нее никаких шагов? Если к мечте так долго идти, то да. Ведь это место само по себе уже является мечтой. Такие разговоры могут напугать Бекки. Ты напуган? Нет. Значит, и я тоже. Это тебе на удачу, Дэниел. Бекки, ты была так добра ко мне. И заслуживаешь такого же отношения с моей стороны. Все готовы, мистер Бур. Буду через минуту. Есть, сэр. Пока. Чего? Oh. Hello. Здравствуй. Здравствуй. Мне не следовало здесь находиться? No. Нет? No. Нет. But Israel, Но Израиль сказал, что ты хотел меня видеть. Израиль сказал? Чертяка, мне он сказал то же самое. Что такое, сынок? You, but... Ничего, па. Фарон, прощайся горы, скорее. Мы отправляемся. Goodbye, Счастливый сынок. Goodbye, Пока, пар. Ну... Well, может... Well, you, может быть, ты хочешь поцеловать me. меня на прощение? <связать> ну, я... <связать> Когда мы, буны, хотим <связать> что-то сделать, мы <связать> это делаем. Точно готов, Сан? сынок? Yes, так точно, сэр? Well, ну, пошли! Что это за пронзительный свист доносит на нас ветер? Может, это одинокий разбойник? Нет, это Дэниэл Бун. Дэниэл Бун прокладывает путь на запад. Дэниэл Бун старается для нашего блага. Он разговаривает с животными и знает все индейские тропы. Он может пройти по следу, оставленному муравьем, но выследить его самого вам не удастся. Что это за пронзительный свист? Распугал всех опоссумов. Может быть, это бешеный енот? Нет, это Дэниел Бун. Дэниел Бун, Дэниел Бун. Да, это Дэниел Бун. Ну что же, не поможем им? Обязательно поможем, только не торопись. Пошли. Прибежите их к повозке. Отведи своих воинов обратно в лагерь. Передай черной рыбе, что я скоро вернусь. Сколько людей в форте Бунсборо? Сколько людей? Откуда я могу well, знать? Been. Я ни разу там не был. Даниэль Бун, твой брат. брат, разве нет? Yes. Да. Привяжите его с остальными. Сквайр, не шевелись. Это я, Дэниел. Мы тебя освободим. Жди моего сигнала. Я знал, что ты придешь. Так и сказал Джимайми и Лавине. Сказал ведь Лавина? Да. Папа, ты заберешь нас в Форд? Для начала я попробую увезти вас отсюда. Форд вас отведет в Фарен Кэллоуэй. А почему не ты? Мне еще здесь надо кое-что сделать. Мы будем скучать, папочка. Пока, пап. Punuh aqueer, querer! Hey! Pick, pick! Веди своих воинов обратно к фургону! Скорее, за ними! Пашла! Эй, Герки! Бун! Это Дэниел Бун! Все за ним! Пошла. Быстрее! Поживее, давай быстрее Помогите, стой! Я должен пойти поприветствовать братьев Чероки. Даниэль Бум? Я пришел к тебе, как к брату, поговорить о мире. Мире? Иди за мной. Ты привез порох ради мира? Может быть, белый человек взял порох и оружие, чтобы поохотиться? Нет? Белый человек, это так? Разумеется, белые люди могут поделиться с Шауни порохом, чтобы те могли подстрелить больше добычи. А этот человек говорит другое. Он говорит, что ты взял порох и много людей, чтобы начать войну с Шауни. Это правда или нет? Извини, Дэниел. Белый человек лжет. Если ты сумеешь выжить и прикоснуться к этому луку, черная рыба будет разговаривать с тобой о мире. Никто не сможет lead. пройти через это You're живым man, man. Если кто и сможет То run только Бун Беги, белый человек run! Беги Черная рыба дал обещание Шелтауи поговорить о мире. Черная рыба сдержит обещание. Ты пишешь донесение на Буна? Но ведь его же здесь нет. А я говорил, что он может погибнуть. Говорил же, что он не вернется. Он вернется. Ведь он еще жив, па. Откуда ты знаешь? Называй это инстинктом, верой или как тебе угодно. Дэниел знает индейцев и понимает их. Где бы он ни был, и что бы ни делал, можешь быть уверен, он делает это на благо Бунтсборо. Ты начинаешь говорить как Бун. Может и так. Но, папа, это же молодая страна, и не британцы, никто бы то ни был, не смогут помешать нам стать сильными и крепкими. А такие люди, как Дэниел, помогают нам окрепнуть. Я здесь командую, сынок. И мне решать, что делать этим людям. И, И я говорю, мы немедленно, немедленно должны эвакуироваться отсюда. Никто не смеет говорить за всех людей, пар, Даже ты. Белые люди прибыли сюда не для разрушения, для а для созидания. Для мы хотим не воровать ваши земли а работать на них, чтобы выращивать больше еды и делиться со своими краснокожими братьями поровну. Мы прибыли не как воины, а как друзья. Мы приехали too. не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы жить в новом мире. Братья мои, это земля Шауни. Ваши their their their their their отцы и их отцы воевали father. за нее but задолго до прихода белых людей. Если вы начнете воевать, прольется много крови. Это будет кровь белых людей, а не Шауни. Лучше умереть на тропе войны, чем сидеть здесь, как попрошайки. Вы не попрошайки. Это я пришел просить мира. Тот, кто отведает хлеба белого человека, станет его псом. Мира не будет. Если бы мой народ смог сесть и поговорить с племенем Шауни, то они говорили бы голосами разума. И тогда уже Шауни могли бы принять решение. Дэниел Бун прикрывается нашими законами. Он говорит с нами на многих языках в качестве кровного брата Шауни. Но я считаю, что его следует покарать за убийство воинов Шауни. Покарать смертью. Черная рыба не давала обещания заключать мир. Черная рыба обещал поговорить о мире. Я отправлю двух своих сыновей, быстрого оленя и белого лиса, вместе с воинами, чтобы позвать белых людей в долину между фортом и этим местом. Мы будем держать совет в тени тысячи мыслей. Привет, Джимайма. У меня так и не было возможности you поблагодарить you тебя back. за то, что ты помог папе. Ты теперь почти like как член saying. нашей семьи. <laughs> you, Спасибо, Джимайма. Um, uh, ты хочешь что-то еще, you, Джимайма? Uh -huh. oh. Я наблюдала за тобой Hello. и Сюзанной, правда? И мне кажется, ты совсем running. не понимаешь There's женщин. Anyone? А разве кто-то понимает? Другая женщина. Быть может, если я дам тебе пару советов, ты сможешь наладить отношения с Сюзанной. Каких, например? Ну, прежде всего, женщинам нравится, когда их обнимают. Понимаешь? Нет, то есть, я изо всех сил пытаюсь. А затем? То есть, это еще не все? Конечно, нет. О, нет. Тебя мама зовет. Да, я тоже слышал. Еще увидимся. Bye. Пока. Большое спасибо, Израиль. You know, Израиль Знаешь, Израиль, у меня такое странное I'm чувство, your будто your я фен, совсем right? не прочь стать членом вашей семьи. But, Но but с которой именно? Huh? Что? Что? «Быстрый олень будет отомщен кровью белых людей». Вот ответ на предложение мира от Шауни. не смог быть взять заложники, ступайте, посмотрите! Помогите! помогите помогите мне по помоги мне помоги папа помогите помогите не живу же yeah, Дэниел, что That случилось? Didn't Отнесите didn't его didn't к Сквайру, он знает, что делать. Где ты был? Что происходит? Это белый лис, сын черной рыбы. You're его послали to сюда to to договориться с тобой about. о мире. Это первый индейс, которого я вижу с момента твоего ухода. Скоро ты увидишь гораздо больше. Все племя Шауни идет атаковать этот фон. Шауни? Но почему? Саймон Герди перебил мирную делегацию, сделал все так, будто это работа белых людей. Я не понимаю. Послушай, если Белый Лис умрет до того, как я смогу поговорить с черной рыбой, нам надо готовиться отбивать атаку 200 индейцев. Поэтому нам всем лучше молиться, чтобы Белый Лис выжил. Ну? Каковы его шансы? Этот индейц может умереть, а может выжить для того, чтобы продолжить нас убивать. Что означает? Я не знаю. Даниэль! Как нам выстоять против двух сотен краснокожих? Я не знаю. Долго нам не выстоять, но мы постараемся. Тогда надо сдаваться. Это мы всегда успеем. Но лучше дождаться прихода черной рыбы. Ты уверен, что он сюда вернется? Уверенности нет, но я надеюсь. Мы бы не попали в такую передрягу, если бы ты с самого начала меня послушался. Сейчас не самое подходящее время и место для того, чтобы говорить о прошлом, учитывая тот факт, что сейчас под угрозой наше будущее. Ты самый упрямый человек из всех, что я когда-либо видел. Если каким-то чудом нам удастся выбраться отсюда живыми, я сделаю все, чтобы ты предстал перед трибуналом. Энди, если каким-то чудом нам удастся выбраться отсюда живыми, я с радостью предстану перед трибуналом. Так, вам пора спать. Бегом. Смотри, папочка, я делаю повозку, точно такую же, на которой мы приехали в Бунсборо. Ух ты, очень здорово. Она еще не закончена, я завтра доделаю. Что такое? Тебе не нравится? Нет, что ты. Отличная работа. Иди спать. Он собрался закончить ее завтра. Завтра он ее и закончит. Бекки. Ты первая женщина, которая приехала в Бунсборо. А наш сын стал первым, кто здесь умер. Ты не жалеешь, что приехала? Я так гордилась, когда это место назвали в твою честь, Дэниел. Мертв. Подождите, а мне надо, ты надо ты с вами раз поговорить. Раз Все не раз так, раз как вы думаете! Вы Никому раз не раз стрелять! Раз Подожди! А Я же раз велел раз не раз стрелять! Раз Но это же дикари! Они искали белого лиса. Поговорив с ними, я мог выйти на черную рыбу. Теперь у нас уже не будет такой возможности. Они убили сама Кобру. И нам повезло, что они не убили еще кого-нибудь. Ты не понимаешь, Энди. Наше везение как раз на этом и кончилось. племенам Поступ черной рыбы по тропе войны содрогнет землю, и с этого дня больше не будет никакого мира между индейцами и белыми людьми. У нас будет тот же выбор, что и у всех воинов. Пересечь этот ручей, убежать и сражаться за свою жизнь, или остаться здесь и принять смерть как трусом. Я думаю... мы побежим. Бегите! Точно, мистер Бун, как только отведу мулов, пойду проверять снаряжение. Хорошо. Беки, ты единственная, кому я могу доверить заботу о мулов. Отведи их всех в наши стоило и посиди с ними там. Хорошо? А еще, наверное, стоит запастись бинтами и водой. Нам это понадобится. Good. Хорошо. Yes. Да, Дэниел. Хаббард, Бриллинд. Да, мистер Бун. Поставьте воду на огонь, она должна кипеть. <laughs> Жар усиливается. Люк, как наши зажигательные out? ядра? Yeah, are, В порядке, мистер Бун. Уверен, они заставят индейцев призадуматься. Хорошо. Да, Люк. Этот пороховой склад — их цель номер один. Если они сюда доберутся, нам всем конец. Охраняй его ценой своей жизни. Не волнуйся, Дэниел. Дэниел. Походу я буду стоять на ногах, ворота на замке. Good. Хорошо. Сюзанна? <связывая> Если он умрет, мы... <связывая> не следует об этом думать. <связывая> Нет, я об этом и не думаю. <связывая> я думала о тебе... И Фаране. Продолжай. Well, на мой взгляд, Фаран очень милый и красивый. Но ему нравишься you. ты. И к тому же, для меня hair он hair слишком hair. старый. <laughs> oh. Не намека на краснокожих. Yeah, right. Не волнуйся, они там. Если они там, почему я их не вижу? Энди, you know, ты стрелу в спине тоже не увидишь. Только почувствуешь. Наверное, сейчас не ahead. самое подходящее время, чтобы это спрашивать, но... о чем спрашивать, Фаррон? Предположите, предположите, миссис Бурн, просто предположите, что кто-то вам очень нравится, а вы не знаете, как все обернется. Вы выйдете за меня замуж? Что? Да не ты, ма, а Сюзанна. Well, так почему бы тебе не спросить у нее? You you То lie? есть вы не против? Конечно же нет, Фарон. You, Mr. Спасибо, миссис Бу. Спасибо. Too, И тебе too. тоже, Израиль. Like Это вроде Кентон. Открыть gate! ворота. они атакуют двумя волнами. Сколько выстрелов вы сделаете по первой волне, столько же придется сделать и по второй. Стреляйте как можно точнее, у нас не так много пороха. Пошли. Позови папу. Па! па! Скорее! Белый лис! Wait, Что с ним? Talking, Он заговорил, но мы не понимаем ни слова. Пойдем. Последний шанс, надо рискнуть. Но... Поживее. Слушаюсь, па. Прекратить огонь! Прекратить огонь? Дейл, что, выжил из ума? Что такое? Думаешь, с ними покончено? Может быть, у них кончились боеприпасы? Твой сын хочет поговорить с тобой? Если хочешь узнать, кто убил твоего сына, притворись, что он жив. А теперь сделай вид, что он с тобой разговаривает. Теперь обернись. в Бунцворо и ворота на Запад открылись.